Давайте с вами перейдем в следующий раздел основной панели, и это раздел «Команды». Так, для чего мы можем создать команду? Если же речь идет о об, э, какой-то образовательной программе, то команда может создаваться под какую-то дисциплину или курс. Если команда создается для совместной работы с коллегами, сотрудниками, то под командой можно понимать э, какой-либо отдел, службу или департамент. Чтобы создать команду, мы нажимаем соответствующую кнопку, и следующим этапом это выбор типа команд. В чем принципиальная разница между этими типами команд? Если нам нужно создать команду под образовательные задачи, то мы выбираем тип команды «Класс». Принципиальной разницы между типом команды «Персонал» другой или профессиональное сообщество преподавателей нет. Самый отличающийся тип – это класс. В, нем, в типе классе, мы можем создавать задания для учащихся. В этом типе команды есть две роли. Это преподаватели и учащиеся. В остальных типах есть только одна роль – это участник команды. Эти три команды не имеют... Функции задания, то есть э, нельзя в этих типах команды назначать задания для участников. Давайте для примера сейчас э, создадим команду, выберем тип персонал. В этом окне нужно ввести название команды. Описание команды не обязательное. Здесь мы указываем закрытая, она будет или открытая. То есть, если мы укажем закрытое, то в команду могут вступать только те участники, которых добавляет владелец команды. Открытое это любой участник может по ссылке присоединиться к этой команде. Нажимаем «Далее». На этом этапе мы можем добавить наших участников в так, сейчас добавлю нескольких. Так, нажимаем «Добавить». Вы видите, что напротив каждого человека есть параметр роли. То есть мы можем выставить для одного роль владелец, для другого – участник. А в чем разница между ролью владелец и участник? Владелец может добавлять, удалять участников команд. Владелец может настраивать э, параметры команды, то есть выставлять разрешения э, для всех участников, запрещать э, отправлять сообщения или изменять, или э, настраивать политику для каждого канала. Так, нажимаем закрыть. По умолчанию в каждой команде создается общий канал, в котором есть разделы публикации. Файлы и записная книжка. В разделе публикации будет отображаться вся информация о команде, то есть э, кто добавил какого участника, кто закрепил какое-либо сообщение, кто у кого упомянул. То есть, можно сказать, что раздел Публикация это общий чат для всех участников команды. Раздел файлы предназначен для обмена файлами для всех участников, то есть сюда мы можем загрузить любой файл и он будет доступен для всех участников этой команды. Владельцы могут менять параметры разрешения команды, то есть можно ли участникам редактировать или просто просматривать этот файл. В записной книжке можно делать какие-либо пометки важные, чтобы они отображались для всех участников. По умолчанию у нас создается один канал, но если нам нужно, то мы можем добавить еще несколько каналов под какую-нибудь категорию или проект. Для того, чтобы создать новый канал, мы нажимаем «Дополнительные параметры», «Три точки», «Добавить канал». Здесь мы можем назвать команду. Какой-нибудь первый проект. Здесь тип Канала частный или стандартный. Стандартный будет доступен для всех участников. Частный мы можем а, добавить определенных людей, которые могут просматривать этот канал. Так, нажимаем создать. И здесь добавляем нужных нам людей. Если мы указали а, частный тип. Так, например, Игорь на добавить. Готово. То есть, что мы сделали? У нас по умолчанию есть канал общий, который общий доступен, и мы создали дополнительный канал, который доступен для меня и для Светланы Катаевой. Чтобы посмотреть, кому доступен этот канал, нужно нажать «Дополнительные параметры» и «Настройки канала», и здесь будут отображаться участники канала. Так, чтобы вернуться. Общий канал нужно просто нажать, выделить. Так, если мы сейчас напишем сообщение в общий канал, то это сообщение увидят все участники команды. Можно также в этой цепочке продолжить сообщение. То есть оно будет отображаться не как новое сообщение. Также можно оставлять реакции, можно изменять сообщение, помеч... пометить как непрочитанное, закрепить, если оно какое-то важное сообщение. Так, более подробно о публикациях мы можем увидеть в сведениях о канале. То есть здесь будут отображаться обновления, посмотреть всех участников. Из этого же окна можно добавить участников. Для того, чтобы перейти в параметры команды, нажмите на дополнительные параметры управления командой. В этом окне мы можем удалять «Добавлять участников». Чтобы добавить, например, участника, мы нажимаем соответствующую кнопку и вводим адрес электронной почты или ФИО. Так, Для того, чтобы удалить участника команды, мы нажимаем крестик. Если он является владельцем, то нам сначала нужно понизить роль участнику до участника и нажать на крестик. В разделе «Ожидающие запросы» будут отображаться запросы людей, которые хотят присоединиться к вашей команде. В разделе здесь мы можем увидеть существующие каналы и настраивать их. В настройках команды мы можем поменять аватар выставить разрешение участника, могут ли они изменять или вообще отправлять сообщения, могут ли они отправлять смайлики, стикеры, дифки. В аналитике будет отображаться активность команды и активность участников. Также можно изменить представление команд. То есть, если мы сейчас создадим еще одну команду, то мы увидим, что у нас команды отображаются списком, мы нажимаем на дополнительные параметры изменить представление, то мы э, открыли окно настроек, которое мы нажимали через дополнительные параметры в правом верхнем углу. В структуре мы можем поменять на сетку и у нас команды отобразятся вот такой плиткой. В управлениях командами мы можем сразу посмотреть список вообще всех команд, в которых вы состоите. Какая у вас роль, сколько участников в каждой команде, тип команды. Если команды не пользовались более месяца, то команда переходит в архив и через управление командами, через вот этот раздел можно достать команду из архива. Если вам функционал команды уже не актуален, вы можете перевести команду в архив то есть нажимаем на три точки архивировать команду